Доброго времени суток. Это канал компании Радио Сила. Сегодня нам на стол попала интересная радиостанция Yosun Excalibur. Турбовый. Вот так вот он выглядит. В принципе она у нас небольшая. Единственное, что широкая. Радиостанция у нас поставляется со стандартным комплектом. Это у нас кабель питания, тангента, скоба крепления. Единственное, что так как радиостанция у нас однодиновая, с ней в комплекте также идет вот такая вот однодиновая рамка, которая поможет вам установить ее в разъем под магнитолу. Нам она пока не нужна, мы ее уберем. Так, давайте рассмотрим саму радиостанцию. Сзади у нас имеется радиатор охлаждения, разъем для подключения антенны, PL259, вывод на питание, плюс и минус, и разъем под громкоговоритель. Также внизу у нас имеется наклейка с серийным номером, и написано, что радиостанция сделана в Китае. так мы подключили нашу радиостанцию, подсоединили к ней антенну. И Давайте поговорим об органах управления. Включается радиостанция у нас левым волокодером. На данный момент у нас зеленая подсветка. Девятый канал. Слева у нас находится волокодер, который мы включили радиостанцию. Он же отвечает за громкость радиостанции. И так как у нас волокодер сдвоенный. ближний к нам регулятор отвечает вот как раз-таки за громкость. Дальний регулятор у нас отвечает за регулировку чувствительности приемника. Внизу у нас имеется разъем для подключения гарнитуры. Он у нас штырьковый кстати о гарнитуре на гарнитуре у нас почему-то светится синим подсветка гарнитура у нас довольно таки громоздкая имеет три кнопки они отвечают за переключение каналов и автоматический шумодав далее у нас на радиостанции находится сам дисплей он отображает сетку, номер канала, модуляцию. Есть индикация автоматического шумоподавления. И кроме номера канала, он также одновременно отображает и рабочую частоту. Что очень удобно. Справа у нас находится два волокодера. Один из них отвечает за переключение каналов. И другой у нас функциональный. Он у нас отвечает за шумоподавитель, за громкость микрофона. Также мы на него можем нажать и... У нас на дисплее загорается индикация. Это функциональная клавиша. Под дисплеем у нас находится пять клавиш. Это клавиша переключения модуляции, клавиша сканирования, клавиша переключения сеток, клавиша памяти и клавиша автоматического шумоподавления. Для того чтобы данная радиостанция работала у нас на 15 канале, мы выставляем 15 канал. Сетка у нас отображается в правом стороны и должна иметь икацию S. C. Частота у нас видна слева снизу должна быть 27 135 модуляция соответственно амплитудная мощности данная радиостанция у нас 15 ватт Также отдельно стоит заметить что динамику этой радиостанции находится спереди очень удобно при Однодиновой установки есть индикатор приема передач. Если мы нажимаем на передачу, индикатор у нас красный. Во время приема других вещательных станций, индикатор будет у нас зеленым. Так, мы поменяли подсветку на оранжевую. Вроде дисплей стало лучше видно. Теперь давайте поговорим про меню радиостанции. Для того чтобы зайти в меню радиостанции, нам необходимо нажать на регулятор шумоподавления. У нас загорается индикация. И нажимаем на меню. У нас включается меню. Первый пункт это звук клавиш. То есть мы его можем либо включить, либо выключить. Далее по пунктам идем. Это у нас Roger Beep. Сигнал окончания передач. Мы его также можем либо включить, либо выключить. Следующий пункт у нас как раз таки подсветка. Она у нас либо ярко-зеленая, либо такая оранжевая. Два варианта. Далее здесь у нас включение отключения непосредственно самой подсветки мы ее можем либо выключить, либо, соответственно, включить. Все, вот такое вот у нас небольшое меню С этой функциональной кнопки. Мы также можем заблокировать всю клавиатуру. Для этого нам необходимо нажать на функциональную и на крайнюю правую кнопку. У нас загорается индикация, что клавиатура заблокирована. Отключается это. Точно таким же способом. Теперь давайте поговорим о каналах памяти. Давайте запишем канал, трудная модуляция для работы с дальнобойщиками. Так, для того, чтобы записать канал в ячейку памяти, нам необходимо нажать на функциональную клавишу, нажать на клавишу и на любую из этих пяти ячеек. То есть давайте запишем первую ячейку. Нажимаем функциональную, нажимаем на память и зажимаем ячейку у нас загорелась индикация 1, 15 канал у нас занесен в память. Давайте занесем 21 канал. Это городской канал для города Тюмени. Переключаем, не забываем модуляцию UFM и запишем во вторую ячейку памяти. Нажимаем функциональную, нажимаем память и вторую. Все, быстрого перехода нам необходимо просто нажать мем и номер ячей. Для радиостанции нет такой функции как ДВ у мегаджетов, но зато есть сканирование по ячейкам памяти. Делается для того, чтобы, грубо говоря, быть одновременно в приеме в двух каналах. Мы записали 15 и 21 канал. Давайте активируем сканирование по этим двум каналам. Для этого опять нажимаем на функциональную клавишу и на сканирование. И у нас сейчас радиостанция сканирует по всем ячейкам то есть первые две мы записали и три ячейки памяти уже были записаны в стандартной прошивке радиостанции чтобы отключить мы просто нажимаем на передачу